Всем привет, с вами Данил Яценко, это проект Старый Вормикс, и сегодня выходит последний бой, ребята, Старого Вормикса. В конце видео я скажу, почему последний. Всем приятного просмотра. Вот он, ребята, последний мой бой, который я выложил в контакт. Дальше у меня появился канал YouTube, я перешел туда. Видео 5, бой на ставке 300. Наставка у меня просто мега эпичная получилась такая. Слепил просто из говна ставку, так скажем. Ждем соперничка мы. Нам попался человек, который имеет 30 тысяч рейтинга, попался нам, вот. Ну, это было нормально рейтинг на то время-то. Кстати, раньше было можно играть и в 3, и в 2 персонажа на 300. И в 1 даже можно было играть. Помню, игроки набивали на 300, там, по 100 тысяч фузов. В один персонаж играли, просто у них реакция была большая. Они хотели первым постоянно. Сейчас такого нельзя сделать. Ну, я скажу вам, то, что этот бой будет... Совсем нубский, потому что противник нуб, ну противник это не нуб, а это был полу-нуб, ребята, потому что у него это был хоть какой-то рейтинг, а аудитория вормикса почти вся имела очень низкий рейтинг, ну это был чувак, который достиг вот чего-то в этой игре, у меня было 180 тысяч рейтинга на то время, по-моему, да. Еще я пошел в три персонажа, а он пошел в четыре персонажа играть. Но у него был мелкий перс. И у меня забурило у моего кота. бой забурил. И у меня осталось два персонажа. Всего лишь там. Два персонажа против двух тоже. Он тоже вынес два персонажа моих. <coughs> а, нет, одного вынес. Забыл, что в три перса играю. Но этот бой будет по двух, ребята. То, что в конце боя я ему чуть не всру. Чуть не всру. Я сам в шоке. я сам как-то получилось просто. Кстати, вот персонаж у меня э, в Переиндейце. Демон, да. Раньше эта шапка была популярная, Потому что она хорошо травила персонажей. Она всех чисто травила. Даже у меня на основе еще потом. На моей основе, да где я снимаю бои уже обычные бои для да. там я ходил в этой шапке где-то месяц ходил просто одел посох черепушки артефакт плюс 20% к яду одел этот, эту шапку и взял демона и был в таком персонаже ребята вот видите на экране можете сейчас видеть табличку которая была у меня раньше сам я сделал табличку это ребята табличка офигенная получилась мне нравится в принципе так Здесь, ребята, я даю вынос последний свой. В смысле, топлю. И остается у него 8.8 хп. Сейчас будет самое интересное, ребята. Самое-самое интересное в конце боя. Спасибо за игру. Удачи. Так, вот он меня выносит. Хотя нет, не вынес он меня. Не вынес, да, забыл, что он меня не вынес. И у него остается очень мало ХП. Я пытаюсь убить Калаша. Думал то, что я его убью. Но я его не убил, ребята. Я его не убил. И за это мог я проиграть бой. Но если был бы заморожен я. У меня заморожен только кот, по идее, был, да? Только кот заморожен был пытается вынести минус 2 мне, но не выносит. Это было бы просто пиздец, если бы проиграл бы ему. У меня бы до да, сняла, скорее всего, минус 700 рейтинга, ребята. Да. Вернемся к вопросу, почему это последнее видео старого Вормикса, ребята. Да потому что больше таких боев у меня нету. Всего было снято 5 боев. Вот. Первый бой, второй был бой, мой третий, четвертый, пятый, да. Это не считается, то, что это видео, это не мое видео снято было. Вот. И озвучит мне больше нечего. У меня была идея, ребята, озвучить свои старые бои, которые я снимал уже на ютубе. Да, можете видеть тут. У меня целый плейлист. Я тут был. Плейлист боев моих. Так, это вот бои Вормикс. И вот здесь вот первые с вами бои, которые я снимал. Первый на наш штук 10 боев были сняты без озвучки. Их можно было бы озвучить, но смысла не вижу никакого. Можете их сами посмотреть на канале YouTube. Да. Не хочу. Там тем более не так далеко зашло время. Поэтому бои не очень-то старые как раз-таки. Ну и максимум 2 года. 2,5 года максимум. Так. Вот примерно так. Нет смысла их озвучивать. А этим боям очень много времени. Наверное, даже больше четырех лет, ну, или 5 даже лет. Ну, короче, как-то так примерно. Это бои 11-12 годов, да, были сняты. А те бои, они не такие уж старые, как раз таки. Их можете сам посмотреть, в принципе, там. озвучивать их там нечего просто-напросто. Там уже появились и улучшения всякие там. Поэтому даже не хочу озвучивать. Их. Эта группа будет тоже в описании под видео, ребята. можете посмотреть оригинальные бои. Вот оригинальные бои находятся вот в моей группе здесь вот в разделе видеозаписи и больше тут ничего нету в этой группе кроме как вот этой аватарки и записи которая просто пустая просто без всего запись не знаю почему она тут есть эта запись вот он веб-сайт старые бои вормикса мои так ну и вот тут вот еще есть такая ссылка, где находится официальная группа Данила Яценко, да. Это моя была первая группа, ребята. Но это уже не моя группа, это уже читеры какие-то, тут наказание читеров от Ивана Курсен какие-то, тут непонятные, короче, группа какая-то. Но здесь, как бы я был раньше администратором, тут были мои бои, тут паблик имел тысяча подписчиков да даже больше может быть ну тут тоже видите люди отписались видите свормикс тут тоже есть люди конечно же есть поверьте мне есть они вот просто поискать хорошо тут вон сколько фейков всяких фейков забаненных страниц ну да люди тут Сворникса по любому тут вот, есть вот видите Даня Топер это была моя ребята группа тоже там я снимал бои ну вот такая кратенькая история просто напросто ну а теперь уж точно я заканчиваю этот видос, ребята. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот проект, Старый Вормикс, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, на мой, на паблик. Все ссылки в описании будут. И всем пока.